день. Мы собрали за чашкой кофе. А, мне заварили вот этот кофе. А, да. Ну-ка, расскажите о нем. Вам кофе Гуайни, который выращивается в регионе Амазонии. А, вообще, в целом, в Колумбии подразделяется на 5 климатических регионов, в которых выращивается кофе. И Амазония относится к одному из регионов, который абсолютно не кофейный регион. Угу. А, и там в целом кофе появилось Государство приняло решение для, ну, в рамках борьбы с наркотрафиком и выращиванием кокаина в этом регионе популяризировать кофе, создать стабильность по среди крестьян на кофейную продукцию. Кофе довольно-таки молодой, ему, скорее всего, будет ну, максимум 20-25 лет. Оно, по своим вкусовым качествам сильно отличается от топовых колумбийских кофе на сорток. Достойный экземпляр. Для любителей кофе он ценится во всем мире со своими, скажем так, специфическими экзотическими нотками. Что-то ванильная ванильное ощущается. Возможно, потому что а, в чем специфика вот, кофе от Хауста непосредственно? Хауска да? это кофейная компания, которая изначально придумывалась ну, как научно-исследовательская компания. Она в 197 году была учреждена. И она занималась разработками в области скрещивания, опыления и технологий по выращиванию кофе. А технологии халтика позволяют э, на сегодняшний день получать одно огромное на газе ароматов и вкусов благодаря не химической обработке, а именно грамотному процессу скрещивания и сажать кофе деревья вместе с с определенными сортами фруктовых деревьев либо нападают. Диких телевизор, которые имеют определенный аромат, который мы хотим увидеть в данном профе. Это свою технологию? международная технология. Мы только в Армении представим 18 наименований кофе колумбийского из пяти гематических регионов Колумбии, которые каждый имеет свои определенные вкусовые и ароматные свойства. Единственное, на самом деле, армяне с кофе очень давно дружим. Колумбийцы считают, в принципе, это доказанный факт, что кофе в Колумбию привезли армяне. Вот это семья, которая из Альтилхии переехала в Колумбию и посадила, первую учредила или, там, по сути дела, создала первую кофейную плантацию в Колумбии. Данная кофейная эксплуатация была создана на месте нынешнего города Армения, которая существует, которая является кофейной столицей в Колумбии, где находишься штаб квартир большинства э, компаний, которые производят кофе в Колумбии, в том числе там находишься штаб квартира Федерации производителя кофе. И, в принципе, Армения была также названа, потому что имела, во-первых, это «А», исторический кровник, с армянским народом, и, второе, «Память жертв геноцида армян». Естественно, что заголовок у данной новости был весьма ожидаемый и звучал как «Первые зерна кофе в Колумбию завезли армяне». Нам, как и мировой историографии, неведомо, откуда армяне черпают свои исторические факты, но классическая история противоречит данному утверждению. По некоторым данным, монахи изуиты начали разведение кофе в начале XVIII века. Священник иизуид Хасе Гумилье упоминает выращивание кофе в миссии святой Терезы в Табахе на в книге Живописная Оренока 1730 год. В докладе архиепископа наместника Кабальера и Гонгора в 1787 году говорится, что кофе на территории Колумбии выращивался на северо-востоке, близ нынешних сан и Баяки. В 1835 году была основана первая коммерческая плантация, давшая урожай в 2560 мешков по 60 килограммов каждый. Кофе вывозился из порта Кукута на границе с Венесуэлой. Однако роста производства кофе не происходило на фоне вывоза табака, хинина и продуктов животноводства. В 20 веке происходит возрождение производства кофе, в основном в Сантандере, Кальдасе и Северной Талиме, основой кофейного хозяйства были мелкие фермы. В 1927 году была основана Национальная федерация производителей кофе Колумбии. По другой версии, в 1720 году французский морской офицер Габриэль Матьё де Клио, в звании капитана от инфантерии, решает выращивать кофе в новом свете. В 1723 году Декльо получил несколько кофейных саженцев, от французского ботаника, из королевского ботанического сада, Антуана де Жусьо. Вскоре после этого, король поручил капитану Декльо перевести выращенное дерево на остров Мартинику, Антильские острова. Декльо с большим риском и лишениями исполнил поручение короля. На Антильских островах он организовал кофейные плантации на Гаити, Ямайке, Кубе, Пуэрто-Рико и Тринидаде. Франция стала обладать богатым источником доходов, и в честь этого воздвигла памятник капитану Де Кльо на острове Мартиника. По воспоминаниям Де Кльо, большую часть своего скудного рациона питьевой воды, он отдавал кофейному деревцу. Первый сбор урожая состоялся в 1726 году. Позднее, Декльо посадил ростки на острове Гваделупа и Сан-Доминго, где ранее располагались плантации какао. Через три года после смерти офицера, число кофейных деревьев на острове достигло 19 миллионов. Кофе начал распространяться по новому свету из двух точек – Мартиники и Голландской Гвианы, Суринам. Приблизительно в 1730 году испанцы возят его в Пуэрто-Рико и на Кубу, в Колумбию, Венесуэлу и на Филиппины. Как видно, нигде армян и в помине нет. Желание армян быть впереди планеты всей почти во всем уже принимает анекдотический характер. Странно, что армяне не утверждают, что они первые щипали фрукты с кофейного дерева в Эфиопии, вместо местных коз. Как говорится, и смех, и грех.